День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов и данное видео является продолжением серии канал от АДА. В этом ролике я расскажу о том, как я продвигаю свои ролики, которые я выкладываю на канал. Конечно, первое, связанное с продвижением, это оптимизация ролика. Это то, о чем я рассказывал в предыдущем видео. Это правильно его загрузить уже с названием, у которого есть ключевик, это естественно правильно сделать описание на ваше видео, грамотное описание. Однозначно в этом описании должны стоять ссылки на вас, на ваш канал и на само продвигаемое видео. Вот, обратите внимание, как сделать ссылочку на само вот это подвигаемое видео. Я вхожу в менеджер канала, менеджер видео, значит, копирую ссылку на данное видео, нажимаю на кнопочку изменить, и вот здесь вот, где-нибудь в конце, вставляю эту ссылку нажимаю сохранить копирую ссылку нажимаю изменить и не забываю нажимать на кнопочку сохранить что я делал дальше после загрузки видео вы сами должны этот ролик досмотреть до конца до конца если хотите пишите еще комментарии это тоже хорошо. однозначно нажимайте на кнопочку нравится сами вот. а далее обязательно надо поделиться роликом в социальных сетях. Вот я во всех этих социальных сетях зарегистрирован. То есть в некоторых социальных сетях Контакт, Одноклассники, Вконтакт, Плюс, Твиттер, ну вот, в первых, да, я добавляю друзей. То есть просто захожу в сеть каждый день и добавляю друзей. Для чего? Для того, чтобы это видео увидело максимальное количество людей сразу для того чтобы вот эти вот все 110 просмотров они получены меня из социальных сетей значит как поделиться нажимаете на кнопочку социальной сети здесь желательно написать какой-то комментарий опять же с ключевым словом лучше конечно что-то такое интересное увлекательное захватывающее и нажимаем на кнопочку отправить вот таким вот образом я поделился в ВКонтакте. То же самое делаю в Одноклассниках, пишу здесь что-то. И по всем другим социальным сетям. Вам необходимо во всех них зарегистрироваться. Есть, конечно, платный сервис, он называется он 0 который позволяет вам за один клик сразу же поделиться вашим роликом там, в 50 социальных сетях. Но это делается за деньги. Я специально показываю эти способы для раскрутки серого канала, который не требует никаких денег. Но первое, что вам нужно сделать, это победить в социальных сетях. Если вы пользуетесь скайпом, у вас в скайпе достаточно много контактов, я очень рекомендую установить программку Skype Sender и сделать рассылку по скайпу. Тоже замечательная работа. Опять же, если у вас в социальных сетях есть нормальные друзья, с которыми вы общаетесь, вы можете этим людям оснать сообщение с просьбой, ребята, посмотрите мой ролик, там, нажмите лайк. Опять же, если вы хотите продвинуть видео более эффектно, вы должны разместить эту ссылочку в группах. То есть берете ссылочку на видео, вот заходите в группы в социальных сетях и размещаете ссылку с каким-то интересным названием тематических лучших групп, чтобы вас не банили за спал если еще больше хотите продвинуть видео, то заходите в Яндекс, пишите э, блоги или форумы, ну, начните с блогов, опять же, по вашей тематике. И на этих блогах комментируйте статьи, комментируйте статьи и э, давайте ссылочку на ваш ролик э, в разделе, где написано, что можете разместить свой сайт, тоже хорошо работает. Ну и также неплохо работает это ну, комментарии популярных видео. писали бои да без правил. И что мы делаем? Открываем вкладочки с популярными видео, которые занимают первые странички. И начинаем писать какие-то комментарии. То есть не надо, конечно, спамить. То есть пишите комментарии по тематике. Я даже пишу без всяких ссылок, чтобы это не попадалось вам. Ну, и пишу там что-нибудь в конце. Я на своем канале выкладываю много интересных в боев. Вот. Если видео комментируется, сюда заходят люди, то возможно кто-то перейдет на ваш канал. Если он реально интересный, то даже подпишется. Можно, конечно, кому-то отвечать, это работает еще более актуально. Вот. Еще, если у вас есть как бы, денежки незначительные, да, вы можете на различных буксах, ну, например, типа SEO либо ему подобное, размещать какие-то задания. Ну, например, вот мне сейчас нужно побыстрее набрать просмотров и подписчиков, поэтому ну, вот на SEO я разместил задание. Сейчас покажу какое. Вот видите, уже даже кто-то выполнил. Я сейчас задание приму. То есть задание, в называется, называется небольшая активность на YouTube, что требуется? Заходим на YouTube, авторизируемся, ищем ролик, это вот ролик, который я продвигал с другого канала, да? указываю имя этого канала, смотрим ролик до конца, что делаем, нравится, желаем, подписываемся и так далее. То есть вот такие вот задания, в принципе, они видите, полтора года. Но если вы такие задания раскидаете, это очень поможет продвижению продвижении вашего ролика за небольшие, но достаточно разумные деньги. Вот это элементарные действия, которые нужно делать. Причем эти действия нужно делать сразу же в первые дни. Есть, конечно, еще несколько интересных моментов, которые я использую, но об этом я расскажу более подробно на вебинаре. Спасибо всем, кто досмотрел. Большое удачи всем. Жмите нравится, пишите комментарии. До свидания.